Голубые глаза дополнены солью, но знаю когда-то, тебя я не вспомню, голубые глаза провожали закаты, голубые глаза, голубые глаза. Но тихо Я будто поверю тебе И не замечу Что с каждой секундой мы дальше становимся Словно на вечность Время покажет, кто временный А кто навсегда Кто-то готов жить иллюзий, Но только не я Хватит устало искать себе то, чего нет Линограмм Просто бегу от людей, у которых нет цены словам Голубые глаза Наполнены солью Прогулка по раю, не просто по краю Чувства сменились на злость, потом равнодушие Трудно дышать, ты плюс я равно у души Стены предательские давят, играется память А тут мы смеялись, а тут, стоп, надо оставить Хватит устало искать себе то, чего нет ни на грамм Просто бегу от людей, у которых нет цены словам Голубые глаза, наполнены сон. Знаю, когда-то тебя я не вспомню Голубые глаза провожали закаты Голубые глаза